Что будет, если заморозить шампанское? Возможно, вы слышали истории о том, что при заморозке бутылки с шампанским она взрывается из-за изменения плотности напитка. Давайте попробуем разобраться в этом, чтобы понять, что случится на самом деле, если заморозить бутылку с шампанским и стоит ли вообще это делать. Считается, что перед дегустацией шампанского следует охладить напиток до температуры плюс 7-9 градусов. Для охлаждения совсем не обязательно использовать морозильную камеру, однако для того, чтобы процесс охлаждения пошел быстрее, многие выбирают именно ее. Если оставив бутылку шампанского в морозильнике, вы забыли о ней, можете не беспокоиться. Кроме как превращение жидкой консистенции в лед не произойдет больше ничего. Однако при размораживании существует определенный ряд правил, которые следует соблюдать. Для того, чтобы резкий перепад температур не разорвал бутылку, ни в коем случае не стоит класть ее под горячую воду. Куда целесообразнее будет переместить ее из морозильного отделения в холодильную камеру на 1-2 часа, а после следует переставить ее в темное прохладное место. На этапе, когда льда почти не останется, переместите бутылку в темное место уже с комнатной температурой, а уже через 30-40 минут напиток будет готов к употреблению. Обратите внимание на то, что ни в коем случае не следует открывать бутылку со льдом, так как высока вероятность получения холодного ожога или травмирования себя стеклом. Не стоит стараться быстро разморозить напиток с помощью горячей воды. Резкий перепад температур резко увеличит объем углекислого газа, что повлечет за собой взрыв. Если гости уже на пороге, а шампанское замерзло в морозилке, рациональнее всего будет отправиться в магазин за новой бутылкой, не подвергая себя возможности получить травму. Подписался на канал, знатоком ты сразу стал.